Дорогие друзья, ee, bakarız, tamam Сейчас мы находимся около одной из знаковых построек в Афригийской долине. Это церковь Аязини, которая была построена в, тысячи, в тысячном году нашей эры. И, друзья, вот она. Фригийская долина, которая начинается от Эскишихира до Эр, дальше деревня Демирли, в которой мы были. И сейчас мы находимся в местечке Айазини. И посетим с вами одну из важных достопримечательностей Фригийской долины. Туда можно пройти внутрь и даже подняться наверх. На самом деле, в Фригийской долине очень много интересных мест. Такие, такие как... достопримечательности, ами. как Перебаджалары, практически такие же, как в Каппадокии. Это туф, который посредством силы ветра сформировался вот в такие вот интересные перебоджалары. Здесь, конечно же, много церквей, различных построек непосредственно. В горах вот такие вот отдельно стоящие двери, здание, которое ушло под землю. Очень много захоронений. И, например, одно из самых знаковых это Аслантаж, камень львов и Илантаж это камень змеи. Очень много, как я вам уже сказала, захоронений. И вот таких вот интересных. Построек, которые непосредственно сделаны в самой вот этой туфовой, туфовой породе. Фригийская долина тянется на много-много километров. И сейчас мы приехали, приехали непосредственно к вот этой вот церкви. Давайте с вами пройдем внутрь. Я думаю, что многие из вас были в Каппадокии, но не многие из вас знают о Фригийской долине, а на самом деле это одна из достопримечательностей турецкой, достопримечательностей в Турции. Сейчас поднимемся на самый верх, чтобы увидеть обзор на долину. Вот такой вид открывается с вершины этой церкви. Вот там внизу стоит Айхан. Айхан! Помаши! Вон там вот внизу стоит Айхан. И вот такой вот вид открывается на всю долину и длится она туда, вдаль. Ну а мы идем обратно. O İyiyim sen nasılsın? E, yeni çay demledim içer misiniz? Buyurun, hoş geldiniz. Geliyorum bekle. Hoş geldiniz. Arkadan çekmeyeceksin değil mi? Sen dön. İyi mi rahat mı? Nasılsınız? İyiyim. Ayakta kaldınız buyurun oturun Teşekkürler. Oğlum bir çay koy gel Eviniz, çok güzel. Teşekkür. Ev değil burası, kilise. Ben bakımın üstünden burası, burada yaşıyorum. Arkadaşlar bu haşhaş, bundan üç şekilde faydalanabiliyorsunuz. Birinci faydası şu, bu tıp tıpta kullanılıyor. Bunu yeşilken sütüne alıyorsunuz ve o morfin yapımında kullanılıyor, bunu devlet topluyor. Bu elimizde kalan kuru kuru haşhaşlarsa önümüzdeki sene için tohumluk. Ama bunun yanında bunu kozalağa kırdığımız zaman içinden bu şekilde haşhaş taneleri çıkar. Toprağı bunu ekiyorsunuz. Onu yiyor musun? Evet, evet yenir toprağı bunu ekiyorsunuz tekrar haşhaş oluyor artı bir de haşışın bunu ezerseniz bunun yağını alabilirsiniz haşhaş yağı kullanılır artı bunu ister bu şekilde isterseniz ezdikten sonra pekmez ya da şeyle karıştırarak şekerle karıştırarak tüketebilirsiniz çok lezzetlidir bakmak ister misin А вот такой вот вид открывается с нашей гостиницы. Последний день мы решили остановиться в гостинице близко к центру. И как вы видите, в той стороне находится старый город, крепость и вот такой вот сегодня прекрасный закат. Бурда Бакриджиларвар. Айхан, Сейчас мы находимся опять с вами в старом городе, в Афьоне. Здесь находится караван-сарай Ташхан, с вами мы уже в нем были. И здесь продают различные изделия из металла, вот такие вот интересные для лукума различные предметы. И сейчас покажем вам очень интересные детали. Точнее, бубенчики, которые изготавливают для коров, лошадей, для овец и коз. Посмотрите, какие огромные есть. И вот так вот они звенят. Есть, конечно же, поменьше, маленькие. Стоят они вот симилир, вот это настоящий настоящие обожженные печи. И вот такие вот украшения вешают на, на лошадей. В некоторых моих видео вы слышали вот этот звук. Вот он, этот звук и есть. А вот это вот ошейники для собак которые охраняют непосредственно стада. Когда нападают волки, ну, если нападает кто-то, то, то э, собака защищена вот таким вот ошейником. Здесь очень много вот таких вот маленьких магазинчиков, мастерских, где можно купить различные товары для хозяйства. Вот опять колокольчики, колокольчики для лошадей, мирового и для животных. Вот так вот выглядят старые дома, и здесь дома, в которых еще живут люди, и все эти дома постепенно реставрирует. А вот там на самом верху крепость, крепость Афьона. Вот так вот можно прогуляться по старым улочкам города. Очень интересный дом такой, круговой прям. Давайте посмотрим, как он выглядит с той стороны. Да, вот такой вот небольшой дом. Вот так вот он продолжается. Даже стены у дома неровные. И вот один из таких домов. Например, продается. Мы сейчас ради интереса позвоним и узнаем, сколько стоит вот такой вот дом. А еще здесь продают афьонский хлеб. И такой хлеб стоит 6 лир. И видите, он немного желтый, потому что картофелем. И очень вкусный. А вот здесь делают хлеб. Такой хлеб весит порядка двух килограмм. И делают, выпекают сто штук в день, продают около ста штук в день вот этого хлеба. 30 лет эта семья печет вот этот вот этот хлеб